Всем привет дорогие друзья, с вами я Никита Девисхов и сегодня я буду вам, как и обещал, показывать как установить текстур пак в майнкрафт на версию 1.8.1.8.9 Сначала качаем zip файл такой вот, называется он dojo craft, это, это наш текстур пак Дальше заходим в наш майнкрафт Сейчас мы зайдем в любой Майнкрафт можно сходить. Но вот этот текстур пак на версию 1.8.9. Тут вот как. Видите, тут все вот это вот есть. Пак. Вот так вот пак выглядит. Но это нам пока не нужно. Дальше выбираем наш аккаунт. Сейчас это я выбрал. Дальше заходим в Forge. Запустить нажимаем. Это будет быстренько видео. Сейчас зайдет. Так, так, так. подрагиваю чуть-чуть вот этот вот текстур пак это текстур пак которым я пользуюсь сейчас выберем наш текстур пак просто нормальный который у нас был при скачке вот этого таунчера Ссылка на текстурпак будет в описании. И все. Как вы видите, у нас текстурпак все же еще стоит. Сейчас я его отключу. Пакетов ресурса. Готово. И сейчас проверим. Вот этот дефолт на наш обычный текстурпак. Сейчас. Вот это долго буду тут грузить. А, все. И смотрим. У нас обычный Майнкрафт. Дальше нажимаем настройки, пакет ресурсов. От... Вот это вот не обращайте внимание. Открыть папку с пакетом ресурсов. Сейчас это я удалю. и и у вас короче тут ничего не будет даже вот этого текстурпака просто который текстурпак я вам кинул, просто вот сюда его перемещаем вот туда вот перемещаем и все дальше Закра... закрываем и у нас появляется тут такой durzocraft 18zip и, и чтобы добавить наш текстурпак, нажимаем вот сюда вот. И все, нажимаем, готово. Сейчас у нас чуть-чуть прогрузится. Так, давайте, загрузим. И все, видите как? Все, у нас текстурпак установился. Давайте проверим. Давайте, например, новый мир. И у вас, как вы видите, сразу у нас земля уже сменилась. Да, это прикольный текстурпак, которым я буду пользоваться, например, когда начинать буду это сборку какую-нибудь, например, как-нибудь путешествием с модами и все. Да, вот как этот камень у нас так выглядит. Да, я уже переоделся просто. Этот мод, который вы смотрели, тогда. и вот как видите, на броня. Вот тут еда. Все, прям изменилось текстурпак весь крутой. Как вы даже заметили, верстак изменился, он доски, это уголь что ли, да, уголь, вон алмазу. все изменилось, ребят, это очень прикольный, прикольный текстурпак, я думаю, на, на этим видео мы наберем хотя бы, хотя бы, хотя бы, 10, давайте уже 10, ребят, айков. Потому что я тоже в этом видео старался, Вон даже песок изменился. И давайте проверим. Вот даже береза изменилась перед нами. Даже вот это. Сейчас покажу. Чуть-чуть подвисает. И вот это вот даже изменилось. И не бойтесь, ребят. Это на всем сервере у вас будет. Прям навсегда. Прям везде. На всех серверах будет. Вы просто установили текстурпак. Все, вы молодец. Но мне умазной брони не нужно. Да, у нас на броня вот как выглядит. Вот верстак. Прикольно, вообще. Все изменилось, ребят. Очень прикольный текстур пак. Да. Ну что ж, с вами был я, Никита Тевисков. Я думаю, вам понравилось видео. Подписываемся на мой канал. Мой ВКонтакт будет в описании. Подписываемся, ставим лайки И ждем новых видео Что ж, ребята Всех с... почти с летом Почти лето наступило Скоро я буду выкладывать очень много видео Например, где-то когда лето закончится У меня уже сотня видео на канале будет Ребята, извините, извините, это ошибки Давайте я звук чуть-чуть убавлю Все, я убавил ну что ж, всем пока, пока-пока.